рубрика нос И в этой рубрике мы расскажем все новости которые случились в канале Кики Бо». Ну что ж начнем «Новости». На нашего корреспондента наполнил известный бомж который отобрал у него куртку и пиво, тем самым ранив его черепной мозг Сейчас мы ведем и анализы его очередного мозга. Кажется, что у него сотрясение. Переходим к следующим новостям. На нашего корреспондента опять напали. Только это не бомж. Это неизвестно существо. У него травмирована психика. И тем самым у него уже двойной вред. Он может уж умереть. Очень сильно. Э, переходим к следующим новостям. Кстати, не отпускайте своих детей на улицу. Это очень опасно. Это Эта новость самая последняя и самая глупая. Э, знаменитый босс. Приказал своему э, подданному очистить дом Том Пабло. Тем самым э, его слуга его неправильно понял и почистил дом Том Пабло. И теперь они оба сидят в тюрьме по 15 лет. Тем самым э, босс хочет убить этого своего слугу, потому что он из за него они оба попались. Это самая глупая новость в нашей программе. Вот с вами была рубрика Новости. Всем удачи, пока. Рубрика Новостей.